Здравствуйте, уважаемые коллеги. Знаете ли, что Соединенные Штаты Америки никогда не лезут со своим уставом в чужой монастырь? Соединенные Штаты Америки лезут сразу всем своим монастырем. У человека два ведущих, или это почти три ведущих канала восприятия, ну, скажем, на лекции студент, в школе. Зрение, слух, и моторные ощущения, тактильность. Вот люди записывают, что делают руками, ногами. Вот. Но это вот три канала восприятия, которые желательно использовать. То есть бывают гуманитарные дисциплины, какие-то читаются. На доске лектор ничего не пишет. Значит, зрительная среда ни за что не зацепляется а зрительный анализатор. И ух... ухудшается просто восприятие материала, лекции. Потому что есть люди визуалы, аудиалы, есть кинестетики. Вот желательно встретить три канала бы использовать. Но мало этого. Есть еще три таких, ну, канала воздействия, что ли, психологических канала. Вот тут такая вот вещь, триада, и они все равноценны. Значит, вот на сознание студента воздействуют факты, которые излагает лектор. На подсознание студента воздействуют жесты, которым он сопровождает свой материал. А на чувства студентов воздействуют эмоции лектора. Он не может быть совершенно не эмоциональной машиной, которая зачитывает какой-то текст. И вот здесь, как курица и яйцо, все важно, ничто не главнее. И жесты, и факты, и эмоции. Вот когда все это соединяется, великолепно воспринимается информация, и это называется интересная лекция. Вернемся еще раз к ценностям Таллиннской школы менеджеров Тарасова. Опять же, как я говорил однажды, что он часто базировал свои выводы, наблюдения на древних китайских военных трактатах. И вот там описывается такой, скажем, случай. Ну вот, некий китайский военачальник осадил вражеский город. Ну, проходит месяц, второй, там, третий. Но защитники города не сдаются. Отстреливаются, какие-то запасы у них есть и прочее, прочее. И вот этот мудрый военачальник однажды решил так. Приказал своим войскам, говорит, ночью отведите наши войска от того врага, который примыкает к городской стене. И пусть лазутчики врага из города увидят это. Так и сделали. Отвели войска. Разведчики посмотрели, что путь свободен, и тогда защитники города дрогнули, и враг ушли и покинули свой город. Ценность так и называется. Да? Покажи врагу дорогу к жизни. Когда у человека нет выхода, ну даже крыса если загнать в угол, она бросится на человека. Любое животное защищает свою жизнь, оно бросится даже на человека, на крупного зверя. Так вот, дайте шанс, дайте дорожку, лазейку, куда человек может уйти, не потеряв лица в конфликте, не обязательно воевать. Даже, по-моему, Геббельс говорил, да, я не боюсь потерять голову, я боюсь потерять лицо. То есть в конфликте не надо побеждать вот, и уничтожать соперника до конца. Он не станет вам другом, да, но если дадите шанс ему спасти лицо, хотя бы выйти достойно из этого конфликта, ну, хотя бы оценит. И, может, и конфликт быстрее исчерпается. То есть покажи врагу дорогу к жизни. А вот дальше другая ценность. Ну, представим, что твой начальник, ну, удачу, захватили город, добычу, и пошли домой, возвращаются, и вдруг к этому... Начальнику пришла в голову мысль, а давайте по пути захватим еще город там, Джанчжоу. Но воины отказались воевать за еще один город. Им сказано было одно, да, вот захватить этот город, это победа, ваша добыча, а тут вдруг на ходу придумали другое. И вот здесь уже такой тезис или такая ценность. Не останавливай войска, возвращающиеся домой. Ваши сотрудники выполнили какую-то задачу, надо их поощрить, отметить подвести черту, но и только потом ставить другую задачу. Но никогда на ходу не добавлять новую цель, новые задания. Люди перестанут работать, перестанут выполнять новую задачу. Она им просто не по силам, потому что нельзя останавливать войска, которые отвоевали и возвращаются домой. Вот в теории, в практике конфликта есть такая рекомендация. Ну, то есть в конфликте у человека бывают ранги, да, оппонентов двух соперничающих. Вот, там первый ранг, я говорю, от себя а второй ранг от какой-то группы, третий от более широкой группы, вплоть там до 15 17 рангов. Вот и машинальное поведение в конфликте, человек он занижает ранг оппонента. Он говорит, ты не от группы выступаешь, ты свои там свои, знаю, амбиции преследуешь и так далее. Вот, и вот какой неожиданный ход вот этой ситуации, завысить ранг оппонента, вдруг. обратиться к нему, к вашему сопернику в конфликте, ну как бы завысить его ранг его статус, его положение, что признать, что он э, как бы занимает более высокий уровень, чем вы даже, да, или признать свою существующую ошибку. Странно, казалось бы, да. Но вот знаменитый в свое время Дейл Карнеги, автор интересных книг, у нас, к сожалению, сейчас мало молодежь знает, это стоит почитать, хоть это манипуляция, но интересная, полезная вещь. Что он описывает такой случай. Ну, где-то там в Техасе, какая-то фирма, чем что-то ему торгуют. И туда врывается их клиент, бизнесмен из какого-то штата, или самого Стехаса, я не помню, швыряет на стол бумажку и говорит, у вас полный бардак, вы мне прислали счет на 25 долларов, который я вам не должен, я ничего не буду оплачивать. Ну, первая реакция клерка, которая сидит, или руководителя фирмы, сказать, да и черт с тобой, катись куда хочешь, я еще проверю, ты можешь там не 25, а 250 должен долларов, да Ну, так вот, и все, разрыв отношений, и разбежались. Но неожиданно этот руководитель друг говорит, ай-яй-яй, какая жалость. Ну, знаете, вы же один счет проверили, у нас их сотни проходит. Возможно, кто-то ошибся. Он ошибся, этого человека накажу, разберусь. Пожалуйста, извините, признают ошибку, которые не было. Да? знаете, раз уж вы не хотите с нами сотрудничать, мы же обычно ходили завтракать вместе, пойдемте еще раз в кафе. Я, кстати, вам телефоны дам, адреса фирм наших конкурентов. Очень жаль терять такого клиента. Тот неожиданно соглашается, идет в кафе, смотрит там волком, может бурчит, но не расстаются. Но приехал к себе домой, этот бизнесмен смотрит свои бумаги, и оказывается, он действительно должен эти 25 долларов. Это он ошибся. Он с извинениями просылает эти деньги, и с тех пор он стал заказывать партии товара в два-три раза более крупные, чем до сих пор. Вот, смотрите, нелогичное свое поведение, да, признать ошибку, которая не было, она привела к положительному результату. Вот тоже. Завысь ранг оппонента, и, скорее всего, ты можешь победить. Знаете, неожиданно мне пришла в голову такая мысль или наблюдение. Я даже перепроверил себя несколько дней, ходил вот, коридором коридорам, вузов и прочее. Вы знаете, я от современных студентов перестал слышать слово ⁇ короче и прикинь ⁇ У них появилась какая-то новая, корректная речь. Ну и не у них, а у новых студентов. Типа ⁇ удачи тебе ⁇ как ты себя чувствуешь и так далее. Слушайте, мир сошел с ума. Что-то в этом мире меняется в лучшую сторону. И это хорошо. Предложим разговор о казанских улицах, вернее, об именах казанских улиц. До недавнего времени эта улица, идущая от речного порта в Казани, называлась казалось, Портовая, теперь она носит имя Девитаева. Михаил Петрович Девитаев, ну, это, наверное, самый знаменитый мордвин в мире, уроженец Мордовии, Тарбеевского района. Он был 13-м ребенком в семье, ну, закончил школу, приехал в Казань, поступил в речной техникум, который сейчас тоже носит имя Девитаева. Ну, закончил его, был помощником капитана речного баркаса, но параллельно учился в аэроклубе, как тогда молодежь. Почти поголовно этим занималась, авиацией. Потом военное училище, ну, стал военным летчиком, истребителем, участвовал в финской войне, естественно, в Великой Отечественной потом, ас, то есть он лично сбил 9 самолетов. В 1941 году за 10 сбитых самолетов уже давали звезду Героя Советского Союза. Был ранен, потом воевал в дивизии Покрышкина американском истребителе, ленд аэрокобра. И вот в 1944 году, в августе, он был сбит, успев сбить фокки 190 и попал в плен. Но эту историю, кстати, к сожалению, молодежь многие не знают, но, кто более старше помнят помнит. Вот, и все знают, что он оттуда угнал самолет Хенкель-111, бомбардировщик. Это было так, действительно, но не совсем так. Дело в том, что это был не просто бомбардировщик. Это был самолет командира базы, напичканный радиоаппаратурой. Это был самолет наведения ракет фау 2 на Лондон. При пуске ракеты, они были несовершенными, нужно было с самолета радиолучом подсвечивать ей цель, и тогда она летела по нужной траектории. А Девятая с товарищами угнал этот самолет. И с тех пор немцы не могли бомбить Лондон ракетами фау 2 Более того, он сообщил координаты. Эту станцию, ну, базу американцы разбомбили. Вот. И, собственно говоря, на этом почти закончилась вся история ракетной техники фашистской Германии. Потом приезжал после военнозавраска с будущим академиком Королевым, что могли, там показали объекты, собрали какие-то материалы. Хотя в основном американцы все вывезли, стенды, там, установки, ракеты. Но на базе копирования этой ракеты Фау-2 появилась наша ракета Р-1 и стали развиваться ракетные войска. Но, ну, правда, не все так было благостно. Они прилетели в расположение наших войск, приземлились, и было ровно 10 человек. Из них трое офицеров, Чурча и Девятаев, остальные семь человек рядовые. Ну, рядовых быстро профильтровали, проверили, видим, даже штрафную роту отправили на фронт. Это был февраль 1945 года, оставалось три месяца воевать. И из этих вот э, семерых до победы дожил только один человек. Шестеро погибли, сбежав из плена. на офицеров еще долго мурыжили. В общем, герой, звезду героя Девитаев получил только в 1957 году. И благодаря, в том числе, и заступничеству Сергея Павловича Королева, Несправедливо отнеслись, действительно, а потом он уже водил первый корабль на подводных крыльях по Волге, аркета, метеор, из одной стихии в другую крылатую стихию он тоже перешел. Вот Михаил Петрович Девитаев и улица его имени похоронена на Старском кладбище в Казани, отчетный гражданин города. До свидания.